Здравствуйте, ребята! Ну, давайте располагайтесь поудобнее. Сегодня мы с вами послушаем сказку, которая называется... КАПРИЗНАЯ КОШКА Автор Владимир Сутеев Девочка сидела за столом и рисовала картинки. Вдруг пришла полосатая кошка и стала смотреть, что делает девочка. «Что ты делаешь?» – спросила любопытная кошка. «Я рисую для тебя домик», – сказала девочка. «Смотри, вот крыша, вот труба на ней, а это дверь».